А теперь к другим новостям. Сезонные работники могут бесплатно вакцинироваться в Польше. Врач просто должен выдать лицу электронное направление на прививку, где в поле данные пациента вместо идентификационного номера ПЕСЕЛ нужно выбрать другой документ и вписать номер паспорта. Вакцинация иностранцев в Польше проводится бесплатно и будет проходить согласно графику прививок для соответствующих возрастных групп. В Польше полиция ищет человека, чтобы отдать 300 злотых. В Слубске был найден конверт, на котором написано «Матеушу по случаю Пасхи 2021-300 злотых, 28 марта 2021 года папа». Сотрудники полиции просят контакты с отправителем, адресатом или людьми, которые могут помочь с доставкой праздничного конверта. Главный санитарный инспектор предупреждает о бактерии Листерия моноцитогенос В партии сосисок из ветчины, пекоп пюре-пору в кишинке 250 грамм Употребление в пищу может привести к заболеванию, которое называется листериоз. Инспектор приказал изъять партию из магазинов «Лидл», а производитель «Соколов» начал процедуру отзыва и утилизации.